итак приветствую приветствую тебя на моем канале и на этом видео такая будет сегодня небольшая нарезочка из игры лига легенд где я кого-то буду побеждать кто-то будет меня побеждать посмотрим что из этого получится и как пойдет данное видео будет около 15 минут так что бери чай садись поудобнее готовь печеньки и приступим к просмотру. Why? Okay. Где вы охотники, блядь? Ха-ха-ха-ха-ха-хаХSenка <laughs> so <good story. clears> ХэХ <throat> Где вы, блядь? Что ты делаешь с братанчик Охотники. Ни разу не юзанные клавиатуры. Ни разу не юзанные мышц. Поддерживают просто дома. Отправлю в любую точку мира. Thank mm -hmm. you. На, а, на старте ты имеешь футу класс, классическую серию. А, это там внутри именно за какой-то рейтинант убить, я понял. Это сложно было. Вставьте вот наоборот. Очень много людей. Очень много людей. Сейчас же видишь, на сезонный сосладки. Спасибо, спасибо, спасибо тоже. Спасибо. Ну, я понимаю, что вы все отванки пришли. От... От спасибо вам огромное. Good job. Yeah. Они выехали. Да, блядь, ну вы чё, издеваетесь, блядь? Блядь. Да идите нахер, блядь, вы чё издеваетесь, блядь, как вы умудрились-то?